И снова здравствуйте! Сегодня я сделаю то, что давно обещал спидбайком BSE 125 это поставлю дополнительную защиту моноамортизатора из подводящего воздушного патрубка газелевского двигателя 406-402 на ТТР-125 я уже поставил как я показывал уже в одном из видео вот он стоит уже Очередь дошла и до БСЕ. Что нам для этого нужно? Я вот открутил пыльник, пыльник, который тут стоял, защита этого же моноамортизатора. Но, как видите, он не совсем защищает, грязь туда попадает на шток. Дальше нам нужно открутить нижнюю гайку, вот она на 14. С другой стороны там шестигранник. Но у меня же такого шестигранника не нашлось здорового. Поэтому я просто воткнул напильник трехгранный. Он идеально туда встал и застопорил этот болт. И с другой стороны ключиком спокойно все дело откручивается. Сейчас я это откручу и буду показывать, как насажу защиту на сам амортизатор. Значит, смотрите, гайку мы открутили. Для того, чтобы освободить амортизатор и скрепления, нужно вот, в идеале подвесить мотоцикл. Вот он у меня висит, заднее колесо подвешено в воздухе. Вот на такую или похожую табуретку. Тогда вы не будете мучиться со снятием амортизатора. Потому что когда он стоит а, под своим весом, маятник давит вверх, зажимает болт. Сейчас вот он висит, он тянет вниз. Поэтому для того, чтобы освободить, нам достаточно чуть-чуть подать колесо вверх. Вот я ногой, прям вот этим ногой, чуть-чуть приподнимаю. И все. И спокойно вытаскиваю. Все, вот он у нас, колесо падает. Маятник упал, амортизатор у нас свободен. Можем надевать на него нашу резинку. Так, едем дальше. Значит, смотрите, для того, чтобы гофра спокойно залезла на витки пружины амортизатора, ее желательно изнутри смазать любой смазкой. Но Я побрызгал просто силиконовой смазкой. И смотрите, вот он залезает просто как по маслу туда. Так, не спеша насаживаем. Все у нас зайдет. Одной рукой неудобно мне телефон держу Ну, принцип понятен то есть вот она уже почти вся наделась вот. Вот уже последний виток так вот ее нижнюю часть оставляем тут и Здесь затянем хомутом и наверху сейчас я выключу пока, потяну наверх двумя руками и поставлю хомуты вверху внизу и покажу. Ну вот в общем-то и все, поставил я хомуты, поставил на место амортизатор крепления маятника. Сейчас поставлю сюда вот пыльничек штатный и можно сказать дело сделано. Вот так это выглядит, когда я показывал аналогичную процедуру на питбайке ТТР-125, там в комментариях написали типа нищебродство и т.д. Какое же это нищебродство, это, вот эта резинка должна в идеале по уму стоять прямо с завода, ведь на, на всех автомобилях стоят пыльники защиты амортизаторов, на всех автомобилях, которые идут с конвейера на профессиональных мотоциклах возможно тоже не знаю специально этот вопрос не изучал но подозреваю что это так почему их нет на питбайке но ну, для удешевления скорее всего вот ну, а фото и видео о том как загибаются заклинившие от грязи моноамортизаторы задних, в интернете навалом можете посмотреть вот эта вещь полностью решает Проблему клина штука амортизатора от грязи. Вот. Если это продлит срок жизни, жизни амортизатора на год на два, почему нет, будет сэкономлено несколько тысяч рублей. Поэтому рекомендую. Гофра стоит рублей 100 в любом магазине газовских запчастей. Пара хомутов и 15 минут времени. Все, и у вас нету этой проблемы. И вообще многие вещи на питбайках вот такие, они решаются за 15-20 минут. Такие, как, например, поменять шланги топливопровода на армированные вместо дубовых, пластиковых, вернее, резиновые. но они потом пластиковые становятся и лопаются и отваливаются. Зачем это нужно, когда можно сразу поставить нормальные шланги, потратить 100 рублей на эти полметра окушечного шланга? И 20 минут времени немножко приложить руки и питбайк не будет вам преподносить сюрпризы во время ваших покатушек особенно это будет неприятно когда произойдет где-то вдалеке от цивилизации ну вот на этом это видео я заканчиваю вопросы будут пишите всем пока